Здравствуйте. 21 ноября 2017 года. Назым Сайфуллин. В эфире у меня Александра Гершин. Пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер, коллеги. Мы начинаем трансляцию из прогноз-студии международной научно-креативной программы «Иной контингент». Спасибо. Мне очень важно ваше внимание, поддержка и главное обсуждение вопросы, которые я надеюсь будут поступать и по ходу этой э, трансляции и соответственно в обсуждениях уже э, в нашей ленте. <звен> я родом не только из детства, но и с середины 20 века, откуда мое поколение и стало свидетелем не только слома Берлинской стены и встречи, грандиозной встречи Миллениума, но и, соответственно, Например, таких научно-технических достижений, как первый синтез искусственных алмазов, запуск space shuttle, переименование орбитальной станции Альфа в Международную космическую станцию, Триумфы Битлз и флойд, зарождение рок-опер, начало тотальной информатизации и интернета, теории игр, экспериментальной медицины, синергетики, зарождение теории суперструн, эпистемологии, строительства наополисов типа Бразилия, Астана с их образцами когнитивной архитектуры, триментарных исчислений и роста криптографии той самой предтечи нынешних блокчейн, глобального эволюционизма в астрофизике и многих других свершений. Но это же и времена знаменитых студенческих волнений во Франции, которые оставили о себе в память призывом «Будьте реалистами, требуйте невозможного, Непосредственный участник тех памятных событий, французский социолог Жан Бодриар, именно тогда вынес удивительное суждение. Мы живем в то странное время, когда массы не соглашаются носить имени социального и тем самым отказываются от смысла. И от свободы. Но отсюда вовсе не следует, что они включены в какую-то иную и не менее славную референцию, ибо они не существуют. Волчаливое большинство – это не сущность и не социологическая реальность. Это тень, отбрасываемая властью, развернувшаяся перед ней бездна, поглощающая ее форму. Как же тогда быть с этими массами? Ведь ориентации на них стали навязчивой идеей любого социального проекта. И тем не менее всех, кто на них ставит, постигает неудача. Поскольку каждый, кто это делает, масс не знает. Это эпоха явления миру страстей по Андрею и от Арсения Тарковского, по знаменитому роману братьев Тарковских Пикник на обочине. И особенность той эпохи взрождение лейтмотива мало требовать невозможного должно заслужить, проявить мастерство, искусство навигации в дебрях, идеалов. И ценностей тех самых кардинальных прозрений которые и знаменовали определили начало эпохи радикального конструктивизма в которой мы с вами и пребываем в действительности Это явление радикального конструктивизма следует характеризовать как буквально окончательный отказ от иллюзий абсолютной познаваемости мира. Истинности, утвердавшей свою незыблемость классической эпистемологии, то есть возможности познать Мир, науки, знания о знаниях. Возникла необходимость формировать более высокого э, системного уровня мышления. Знания о познающем. И этот перелом означает, что наметился сдвиг, курс, Парадигмальный извиг от правильной науки с переходом именно к проектному возрению на мир, проектному его моделированию. Тем самым возросла роль метазнаний, когда акцент принципиально стал перенесен на вопрошение, чего ради, зачем? Новые знания, вместо того, чтобы тонуть в классических вопрошениях как, что, почем и кому. В это же время зарождается основа э, новой парадигмы мышления, уже не бинарной, не э, оппозиционной диалектики, а именно тринитарной, в основе которой лежит понимание триединства мира как базовой модульности, которая и подлежит, соответственно, применению при сложных анализах и, соответственно, упреждающих выводах, то есть прогнозирование Более того, Осознание радикального конструктивизма, в том числе, принципиально важным образом отразилось и на субъектности лидеров, деятелей преобразований От традиции героев-одиночек в ученом, инженерном, созидательном мире мы переходим к выдвижению на первый план значимости уже так называемых проектных экипажей, то есть команд, устремленных в едином гармоничном порыве к изучению будущности именно через проектное вопрошение к ним. И очень важный социально-культурный сдвиг намечается в нашей с вами реальности. Это утверждение так называемых семейственных проектных династий. То есть кризис семейственности, который переживает вся планета, сегодня требует пересмотра этой классической формации и определения новой субъектности на семейном уровне. Более того, сегодня в полном объеме мы уже наблюдаем переход от традиционных форм конкуренции к, от ресурсной конкуренции, конкуренции картин мира, конкуренции представлений о будущности. И на этом фоне принципиальное значение приобретает именно исследование и проектирование новых сущностей коммуникации, социокультурной коммуникации. И их роль в согласовании картин мира, мира возрений Этот э, глобальный кризис, который переживает наша планета... Характеризуется как минимум с точки зрения проектной социологии, социокультурологии, такими факторами, как глобальное обнищение духа и амбиций, утратой базового доверия к миру, тотальным дефицитом доверия и гарантий, и, как одно из следствий, развала семейственности. В этих обстоятельствах принципиально важным становится еще больше методологические усилия по изучению, раскрытию парадокса, феномена, точнее, многомерности будущностей, поскольку будущее, оно не единое, не единственное, оно не абсолютное будущее, оно как минимум, проявляет себя в нашей деятельности в трех ипостасях. Будущее как желаемое, будущее как возможное, в том числе парадоксальное, и будущее как ожидаемое. То есть это и есть третья ипостась будущего, которую мы в проектном прогнозировании именуем как проектно пригодное будущее но оно является лишь подготовкой. То есть это завершающий этап проектные диагностирования исходных посылов для того чтобы иметь право выходить уже на этапы проектирования будущего, где мы будем работать, соответственно уже с должным будущим. И вот эта вот сложность, многомерность этих проявлений будущего, она требует от нас новых, необретенных прежде квалификаций, компетенций и в целом вообще культурных навыков, в том числе работы в условиях нестабильности, кризисности, когда Находясь в этом центре циклона, когда нас распирают конфликты, распри, противоречия, теряются ориентиры, как в тумане корабельные экипажи находятся в этих створах рифов. И единственное, что остается как последний шанс, как последняя надежда на спасение, это найти, поймать волну, выстроить некой ориентир на вот этот вот спасительный берег. И здесь начинают проявляться во всем своем значении метафоры гармонизации гармоничного, соответственно, сосуществования. В этих рифах, в этих пучинах проблемных ситуаций. То есть одна из задач, которая должна решаться и на высоком методологическом уровне, и должна быть подкреплена методическими средствами, это не что иное, как раскрытие многомерности социокультурных коммуникаций и выявление, вот по аналогии с астрофизическими моделями, где применяются так называемые метафоры кротовых нор, переходов из одних размерностей в другие для прорыва на новые свершения. В этом и состоит ключевая роль науки под названием проектное прогнозирование. Также она в мире известна как футеры дизайн. И научно креативные программы иной контингент развивает свою самобытную методологическую базу, формирует необходимые информационно-методические средства для осуществления этой навигации в поисках гармоничного, честного будущего. И э, этот арсенал включает в себя специализированные базы знаний на Вики-платформе, э, в частности, под названием «Виртуальная лаборатория», есть специальная э, служебная для проектных разработок база под названием Медипедия, соответственно, э, свой массив теоретических наработок, которые э, излагаются в различных форматах и в сокращенном э, виде, например, вводный курс, э, который я сегодня анонсирую из 12 лекций. Это э, такой классический. С объем для введения в специальность. Есть развернутые курсы объемом 38 лекций. Есть спецкурсы. В частности, спецкурс, связанный с обстоятельствами, в которых мы фактически сейчас обитаем. И он знаменуется девизом на Марс на блок чей тяги. Сюда же в эту информационно-методическую базу фудродизайна входят специальные инструментарии, например, под названием проектно-игровая среда диагностирования и прогнозирования под названием Альянс Кульман. Также применяется развернутый массив средств математического моделирования. И мы экспериментируем с приемами в том числе театрального моделирования и анимационного моделирования. Вот фрагменты, например, таких сценарных проработок, которые позволяют наметить сценарии, стратегии. И миссии вот этих вот проектных экипажей, вот они приведены здесь как иллюстрации. Тем самым мы с вами сейчас совершим небольшой экскурс по основным положениям этого вводного курса. Первая лекция. Она посвящена теме идентичности и, соответственно, характеристикам эпохи радикального конструктивизма. Этот курс, этот материал излагается под девизом «От правильного будущего к честным будущностям». Соответственно. Здесь рассматриваются вопросы нарастающей сложности и неопределенности мира в условиях усугубляющейся сингулярности научно-технического развития. Когда происходит разрыв, диссонанс, несогласованность скоростей научно-технического прогресса и социально-психологической адаптации людей. К таким переменам. Итогом и рассматривается уничижительный кризис идентичности. Он-то и оборачивается теми проявлениями, которые сегодня э, именуются невегласи, э, выученной беспомощностью, разного рода аксиологические шт, э, ступоры. Не, умение, э, не отсутствие склонности и навыков э, постановки целей. Синдром неведаем, что творим. То есть э, в условиях этой нарастающей сингулярности необходима специальная работа не только по социально-психологической адаптации к переменам, но и выработке упреждающих мер, которые адекватны будущему. А здесь, опять же, Важно понимать, что опереться в нашем устремлении в этот непознанный мир в будущности, мы в целом не можем на существующие наработки так называемой классической науки. Нужны нетривиальные приемы, нужны нестандартные решения. И что поделаешь? Придется осваивать новые э, понятия, новые категории, новые термины в том числе. И, соответственно, сам факт зарождения э, основ проектного прогнозирования фотородизайна и э, рассматривается как неизбежное следствие всех тех предпосылок, которые требовали своего рассмотрения и адекватной э, обработки, адекватного отклика. Вторая лекция посвящена рассмотрению в новом э, ракурсе, уж не обессудьте дискурсе, э, феномена проектной деятельности. Здесь Принципиальное значение придается именно пониманию многомерности и нетривиальности нашего социокультурного обитания. Вводится модель так называемого глобального альянса, в который задействованы субъекты трех категорий. Низший уровень этой субъектности это личность, это индивид. Соответственно, на втором обрамляющем уровне выступает социокультура сфера и соответственно, все это погружено в среду вселенского разума на сферы. Здесь же применяется интерпретация феномена, соответственно мотивов и компетенций в интерпретации, для которой мы используем новую трактовку классического архетипа иньян, и из этого же следует раскрытие феномена проектной деятельности как парадоксального тождества противоположностей, которые и представлены в данном случае зародышами новых мотивов и зародышами новых компетенций, которые в своей, опять же, гармоничности и делают возможным вброс в будущее в, в ходе проектной деятельности. Тем самым проект рассматривается и как способ и одновременно продукт, порождаемый в диалоге с будущим. То есть проект не что иное, как манифестация новых смыслов. И эта категория позволяет нам широко рассматривать ее, в том числе для анализа феномена социокультурной э, коммуникации здесь же соответственно вводится понятие э, так называемой проблемной символической реальности э, коммуникативно инновационного поля на стыке которых и собственно э, возможное рассмотрение еще одного феномена будущего как причины настоящего, тем самым уточнение осуществляется той посыл... исходной посылки, когда мы уже начинаем свое изучение проектное изучение будущего из настоящего, значит помещая себя уже как субъекты, естественно, все это ментальные соответствующие технологии, в точку вот этого качественного перехода в будущее как причину настоящего. То есть, для нас текущая деятельность от момента сегодня до будущего становится проектно обоснованной и соответственно, это позволяет уже выходить и на венчур планирование, то есть буквально и значит, стратегическое ее представление в виде, например, сетевых графов и бизнес-планов. Далее мы в объеме ключевой лекции под номером 3 рассматриваем элементарные частицы футера дизайна, а именно парциальные проблемы. Аналогия с элементарной физикой здесь крайне уместна. Та самая Томарная модель Бора которая и явила миру возможность для множественных исследований и, соответственно, экспериментальных значит, гипотез, она очень показательна в данном случае. Также и здесь. В футродизайне порциальные проблемы является тем самым элементарным кирпичиком, благодаря которому, возможно, как осуществление синтеза, ой, вернее анализа, извините, то есть диагностирование проблемных ситуаций, так и последующего проектного синтеза. И э, с, э, здесь рассматривается тонкая структура парциальных проблем. Э, одновременно при этом э, мы обращаемся к достижениям э, так называемой алгебраической топологии и вводим понятия арбифолдов, значит, как многомерных структур и преобразование арбифолдов в так называемые многомерные пространства коллабий Яу, которые и дают возможность очень широкой и смелой интерпретации социокультурной коммуникации. Обращаю внимание и напоминаю, что именно диалог с будущим через масштабный социокультурный диалог и есть необходимые условия для построения этого честного будущего. В следующей лекции мы обращаемся к феномену мифа-поэзиса и э, рассматриваем так называемые технологии запуска мифа на орбиту. Здесь э, мы обращаемся к, э, к моделям, которые разрабатываются в том числе в, в классической теории суперструн. Суперструн э, Рассматривается, естественно, теперь уже модуль познания, вам известен, называется триада. Рассматривается триединство сознания. И это позволяет нам выйти на феноменологическое описание модели так называемого семантического пространства события. С довольно смелым утверждением, что это и может быть оконтривание того феномена, который на слуху под названием солярис. И футеродизайн предлагает в этой связи собственную трактовку становления стратегий стратегий с участием уже э, стратегического субъекта. Его исходное состояние мы рассматриваем как, э, на, э, как статиста. То есть это еще отстраненный по отношению к проектному процессу э, скажем так, индивид. Но Вовлеченность в это масштабное проектное действие его подвигает к обретению уже нового качества. Это новое качество называется наблюдатель. И вхождение его уже в развернутую проектную коммуникацию с участием множества проектных экипажей делает его фактически актором. Актор и есть самый ценный э, стратегический субъект э, к воспитанию которого и, собственно, э, отводится принципиальное значение в проектном прогнозировании и далее будет сказано э, в специальном разделе, получившем название прогноз педагогика. Широкая гармоническая интерпретация проектной деятельности очевидным образом требует и рассмотрения э, приемов э, этой гармонизации. Э, инструментом для э, такой работы э, в дизайне служит в первую очередь Альянс Кульман. Система для диагностирования и прогнозирования договора способных, пригодных команд. Как видите по иллюстрациям, здесь также широко используются модели из теории суперструн. Соответственно, вводится понятие так называемого семантического ландшафта, и здесь же в этом контексте рассматриваются такие явления, феномены, как социальное время и социальное пространство. Соответственно, обращение. Вот много аспектности будущего в чистом методическом плане требует изучения так называемых исходных данных, необходимых и достаточных для вхождения в каждую из ипостасий этого будущего, и тем самым акценты такого проектирования также подвергаются специальному рассмотрению в этой лекции. На середине этого лекционного цикла мы переходим к смелой аналогии. Мы применяем квази -термодинамическую формализацию базовой категории качества жизни. А вывод закона сохранения качества жизни и закона распределения качества жизни, соответственно, осуществляется с... Обращением категориям, которые были ранее введены при рассмотрении феноменологии глобального альянса. И соответственно, вот тех методических приемов, которые используются при диагностировании и прогнозировании проблемных ситуаций. То есть морфологии проблемных ситуаций. Ситуации. Этот задел <coughs> дает основание для весьма <coughs> категоричного вывода, который в глобальном эволюционизме известен как антропный принцип. В футеродизайне этому вторит... свой подкрепляющий вывод. Звучит он буквально так. Эго, социоцентризм не имеет перспективы. То есть мнить себя нам, как землянам, единственное разумными существами, которые и решают собственные э, жизни, устройства и э, в условиях некой, э, ну, может быть, неосознанной даже самоизоляции от вселенского окружения, все это не имеет никакой перспективы. И человек, думающий последним о инновационной деятельности, будет последним человеком на Земле. Жизнь на Земле прекратится тогда, когда останется на ней последний инноватор. Отсюда и новая трактовка понятия стратегия, стратегическое мышление, какие новые качества требования вносят в эту классическую категорию футер -дизайн. Они рассматриваются детально во всех своих базовых положениях и отсюда возникает возможность в том числе подкрепления базовых выводов о Например, такой категории, как э, смысл. Она с точки зрения классической микросоциологии школы Николаса Лумана звучит как э, ее трактовка, понятие смысл. Это схема, это код, который обеспечивает продолжение коммуникаций и переживаний. Так вот, стратегическое мышление и должно обеспечивать развернутое воспроизводство этих коммуникаций и переживаний. То есть стратегическое мышление обслуживать должно превращение новых смыслов. При этом очевидным образом те классические ресурсы, на которые мы человеке ориентируемся не только в виде сырья, не только в виде э, каких-то фиатных валют там, или криптовалют и человеческие ресурсы, а гораздо шире. Раз, э, мы на самом деле находимся в условиях воспроизводства новых смыслов. Мы, обитатели Планета и Земля. Мы, земляне. И в этом и состоит в том числе наша историческая миссия. Наука в фотородизайне может быть таковой, если она не оперирует свой собственными понятиями, собственными терминами и не исповедует уникальные принципы. Этому посвящена специальная лекция. Соответственно, отталкиваемся мы здесь от немало-немного рассмотрения принципов гармонии в основе которой лежат открытия наших соотечественников и в первую очередь числовые законы гармонии Михаила Александровича Рутаева. Здесь же используются наработки, которые в так называемой сфере мифа дизайна в маркетинге развиваются, соответственно, нашими коллегами в Петербурге школе Ульяновского. И вот такой вот э, э, всесторонний анализ и синтез позволяет э, выявить и, соответственно, опираться на проектно-пригодные, э, принципы футера дизайна. Поскольку проектное прогнозирование отличается от классического прогнозирования, которое, как известно, ориентируется на, к сожалению, чаще экстраполяцию тенденций из прошлого через настоящее в будущее. Футеродизайн это проектно пригодная конструктивная наука. и Поэтому любой Венчур-проект, прогноз-проект, он подлежит всестороннему расчету, анализу. Приводятся примеры конкретных проектов, ну, в том числе и масштаба стартапов, которые связаны как с созданием, например, прототипов, автономных планетных поселений, наземных прототип. Сюда же могут быть причислены э, создания э, различных творческих коллективов, э, соответственно, проектов э, творческих, в том числе и вещательных. И вот э, э, дается обзор необходимых методических средств, которые помогают значит, найти золотую середину между интересами акционеров, так и менеджмента этим проектом. То есть расчет и кэшфоу осуществляется и, соответственно, капитализация проекта с оценкой и дисконтированной капитализации и оценкой сроков окупаемости и так далее. Ну, то есть классика, которая необходима для любого бизнес-плана. Так что фактически курсанты уже обладают, по крайней мере, представлением, какими средствами, на каком этапе. Нужно пользоваться для того, чтобы выявленную ими проектную гипотезу можно было бы обсчитать и вынести уже на фактически и, значит, инвестиционный рынок той или иной форме. Школа кадров. Это самое, наверное, ранимые, сложное для любой новой отрасли. А, прогноз педагогика представляется для проектного прогнозирования принципиальным важным направлением. Это, конечно же, означает формирование культуры проектного видения этого честного будущего, способности самоопределения и коллективной самоорганизации в интересах адекватного реагирования на вызовы будущего. И достижение социальной гармонии, поиска и проектного воплощения смыслов, равнозначимых для членов этого проектного экипажа, коллектива. То, что мы, собственно, и знаменуем понятием альянс. Конечно, это понятие прогноз-педагогика очень общее, оно Охватывает и дидактика, методическую систему по выявлению скрытых и значит, развитию явных мотивов и компетенций. Вот. И здесь принципиальное значение придается наставничеству. То есть именно включенность наших подопечных в этот процесс значит, проектной деятельности и есть гарантия осуществления, реализации этой преемственности и их значит, нравственного и квалификационного роста, их успешности в будущем. Поэтому мы экспериментируем с различными значит, категориями возрастными. Здесь и э, Млад, здесь и стар. Конечно же, понятие прогноз педагогика не накладывает никаких возрастных ограничений. Сюда же входит и переподготовка, повышение квалификации, но ну, и для, естественно, младших поколений. Это в том числе и э, ценные дополнения к их базовому э, значит, школьному образованию. Фактически это кружки, это студии, это проектные театры. Вот, и э, возможность участия ну, в неком объеме и во взрослых проектах. Ее мы также изучаем. поскольку навигация в поисках честного будущего у нас связывается именно с таким понятием, как гармонизация, что может быть гармоничнее, чем музыка? Это можно сказать, еще мало изученная такая сфера проектирования, названная нами проектирование за роялем. Более того, предпринимаются некоторые скажем так, попытки методологического э, обоснования базовых категорий. Ну, например, вот э, проблематизации э, один из э, результатов проектного прогнозирования именуется как прогнотип. Так, э, прогнотип э, вот с точки зрения... Э, Теория гармонии – это не что иное, как мифопоэтическая категория. И служит он как раз для определения существа переходного процесса от вопрошания к поиску соответствующих базовых идей решений. А именно поиска прогнотипов будущих партнерств. Альянсов и именно так становится возможным выход на э, эту коллективную деятельность, коллективную деятельность проектную. Мы э, знаменуем новым понятием инновационный джем-сейшн. Это э, классическая метафора джазовой культуры, как ни какая другая лучше всего подходит для определения стилистики и в том числе правил игры в этой среде. Она же, соответственно, накладывает и свои фильтры, требования к Участникам, поскольку в джазовом джимсейшине, естественно, все участвуют на равных. Они заведомо мастера, но они не солируют, они не рассматривают эту площадку как среду для бенефиса. Они идут туда для того, чтобы слышать идеи, подхватывать соответственно, подачи своих партнеров и опираясь на их инициативы, идти еще дальше. Тем самым этот процесс может быть запущен. И это очень непростая задача, которой мы сейчас заняты. Но если он будет грамотно запущен, остановить это уже будет невозможно. И это станет тогда сущностью жизни. И чем больше землян воспримут эту идею, подхватят ее и включатся в этот инновационный джемсейшн, тем больше шансов у нас на обретение этого честного будущего. Я заранее догадываюсь, что слушателей, зрителей назревают вопросы, когда же лектор наконец-то объявит, что же такое честное будущее. Здесь я уклонюсь от прямого ответа и сошлюсь только лишь на классическую китайскую мудрость дао. Это вступив в этот путь и следуя этим путем ты и будешь счастлив. Цель уже ничто. само движение это и есть высочайшая ценность. То есть, сам посыл, само стремление осуществлять проектный диалог с будущим, это и есть приближение к этому ускользающему горизонту под названием «Честное будущее». Наши прикладные исследования в области новой сферы науки, техники и культуры называются планета нафтика. Этому посвящена заключительная лекция вводного курса, и мы ее рассматриваем именно как комплексную стратегию непосредственного обживания человечеством объектов Солнечной системы, включая Марс, Луну и соответствующие астероиды, посредством превентивных исследований, создания и апробации на Земле автономных планетных поселений. Это колоссальная сферы деятельности, о, о могуществе и локомотивном Эффекте который еще многие не догадываются. И естественно здесь нужны кадры нового поколения. Здесь нужна очень дружная работа исследовательских коллективов. Здесь нужна инициатива с мест. И собственно программа «Иной контингент» которую я представил вам в начале этой лекции, она и охватывает сегодня уже более 96 стран, -э -э говорящих на более чем 40 языках мира. И в каждой из этих стран ну, инициативные группы в том или ином объеме в меру, как говорится, возможностей нашего взаимодействия исследуют свои готовности к созданию объектов в этой новой отрасли под названием планета -нафтика». Созвучно, конечно, это слово космонавтика. Но, как вы понимаете, это уже новая ступень развития нашего землянского обитания. И ее девизом планеты сложат слова Станислава Лема. Мы не стремимся освоить космос. Мы просто пытаемся расширить Землю до пределов космоса. Итак, я провел обзор этих 12 лекций. Полагаю, что зрители удовлетворены. Они получили ответ на вопросы что такое футера дизайн они узнали о том зачем почему нельзя не развивать эту новую отрасль науки и культуры соответственно кто является адресатами этой новой сферы деятельности и Основные подходы, принципы и приемы работы футер-дизайнера также были, хоть и вкратце, отражены. Здесь же, соответственно, представлены и базовые жанры, которые сегодня находятся у нас в, в проектной разработке. А Поскольку это анонс курса лекций, то, естественно, вопрос об условиях участия в них. Ближайший поток открывается в четверг, 23 ноября. Изучайте, пожалуйста, отзывы о выпускников утродизайна. Все занятия осуществляются через интернет. Можно также обучаться заочно и вы, если представляете собой аспирантов, студентов, то в составе группы от пяти человек можете вполне рассчитывать на скидки. Осуществляется итоговая аттестация в виде зачета и выдается свидетельство. Пожалуйста, контакты на экране. С вами был... Назум Фуадович Сайфолин, он же Тонна Болеви, если кто следит за публикациями моими. Благодарю, до скорых встреч. Спасибо. Спасибо. Назам Фуадович, через сейчас еще некоторое время у нас нет возможности отвечать а сейчас в сети на вопросы в полной мере, в полном масштабном формате интерактивном участвовать в этой работе, время мы потратили, поэтому вопросы, которые хотели бы вам задать, и, может быть, некоторые суждения, которые хотели бы вам высказать, если вам это интересно, естественно. Если вам интересно получать и отвечать на вопросы, и получать некую обратную связь относительно того, что вы сегодня рассказали, назначьте время. Естественно, было бы лучше делать это вам, теми средствами, какими вы привыкли делать. Но если хотите, я могу помочь. Я думаю, что вот еще 60 минут мы могли бы делить ответом на вопросы вашим и обсуждением того, что сегодня было презентовано. Назначайте время. Так, ну, конечно же, любой автор всегда заинтересован в вопросах и на понимание, да, и на развитие. Я с благодарностью их приму. Обсуждение можно вести и сейчас. Пожалуйста, если есть какие-то если сейчас, давайте ссылку, пожалуйста, открывайте встречу или в скайпе, или в хейнгаутсе, или в любом другом ресурсе. Давайте ссылку, ее можно вместе с вашим этим видео представить и сами, сами ведите дальше. Наше время, о котором мы с вами договорились, истекло три минуты назад. Так... Э... Коллега, вы удаляетесь из эфира? Нет, я заканчиваю этот эфир, потому что у меня начинается следующий. А, начинает. Тогда, коллеги, мы не будем, конечно, задерживать нашего уважаемого Александра Наумовича. Есть предложение, я его повторю. Вы присылайте, пожалуйста, вопросы в ленту YouTube, где будет опубликован этот эфир свои замечания и предложения, а также заходите в социальные сети, где есть материалы как под названием футер дизайн, так и, соответственно, планета Наптика. Те базовые слова, которые ключевые слова, вы уже восприняли, и мы будем, соответственно, уже в рабочем режиме их обсуждать. А также напомню, что через два дня начинается лекционный цикл. И уж там-то мы тем более с вами сможем очень детально, подробно обсуждать любые идеи и возражения. Так что благодарю за ваше терпение. Лекция, наверное, была несколько такой, скажем, затяжной. Но это очень важно, на берегу воспринять, конечно особенности этого э, видения мира. Спасибо, что вы были с нами. До свидания. Спасибо. Да, спасибо. А наша трансляция э, плавно перетекает в следующий шаг, это плановый. Плановая трансляция, связанная с местными нашими планами, мы поэкспериментировали с назымом, а мне было важно понять, каким образом могут монтироваться наши коллеги, которые, ну, скажем так, думают, что создают фундаментальные науки, а с нами, которые думают, что создают свои каналы. Вот а, давайте дальше думать вместе. Спасибо, я завершаю трансляцию. Ссылка сейчас автоматически придет всем, кто подписан на канал. Ссылка на следующую встречу. Эта следующая встреча будет открыта буквально прямо сейчас, а трансляция начнется в 20.00 по Москве. Спасибо. Если хотите, я могу передать сейчас ссылку. Хотите, напишите в чат. Я могу дать ссылку прямо сейчас. В чат этой встречи. Хотите, напишите в чат. Пишите раз, пишите два, напишите три. Наверное, запаздывает изображение, да? Ну, хорошо. Я думаю, что это не проблема. Не проблема. Я передам, передал ссылки для участия в встрече тем, кто захочет добыть эти ссылки и участвовать в этой встрече. Не будет затруднительно. Все это будет легко. Спасибо.